Притча «Злой лук». Мне всегда не хватало времени заниматься собственными детьми. Работа, карьера, личная жизнь. Но мои дети ни в чем не нуждались, у меня хватало средств, чтобы удовлетворять их шоколадно-компьютерные потребности. Я закрывала глаза на их недостатки, они же прощали мне отсутствие внимания. Но ласковое шелковое детство быстро прошло. Наступил сложный подростковый период. Первые взаимные обвинения, первые настоящие чувства. Я сделала ужасное открытие, мои дети выросли без любви. Я мало занималась их взрослением, не пресекала плохие поступки и не научила отвечать зло от добра. После очередного недоразумения я стояла на кухне, чистила лук, и слезы текли из моих глаз. Вошла мама, чего ты плачешь? ты знаешь, такой злой лук попался. Вот есть же сорта, от которых не плачешь. Видимо, этот мало поливали. Я поняла важную вещь, если детей мало поливать в детстве, в своей взрослой жизни они принесут другим много слез. Что вы все об этом думаете? Оставьте комментарий. Поставьте лайк.